К сожалению, я не могу сказать, что 2019 будет очень легким. Это продолжение той самой мировой перестройки, которая идет сейчас, но он открывает новый период, довольно значительный, который на 7 последующих лет буквально даст события, связанные, во-первых, с материальными переменами, будут меняться материальные носители. Финансовое положение стран и действительно финансовая система многих стран изменится. Изменится отношение к имуществу за последующие 6-7 лет. И, в общем, мы перейдем за этот период на ту самую систему, начиная с 2019 года, это будет выстраиваться более ясно и четко, на ту самую финансовую систему, которая впоследствии охватит весь А мир. что это означает? Нам, у нас денег не будет? или действительно а, чипы Материальные будут носители да, уйдут в прошлое, не то, чтобы обязательно чипы у всех будут. Я где-то читала, я не хочу. Да, я слышала, что уже некоторые люди в чипы, действительно, потому что в это включено абсолютно все. Все ваши данные и только с вашего согласия можно будет эти деньги снять. С одной стороны, это легко, потому что вы перестаете бояться того, что мы называем, ну, что у вас украдут. Да, пожалуйста, да? крадите мой кошелек, Тут в нем какие ничего нет. бумажки а -а -а. Тут же эти добавить. чипы, там, ничего. не знаю, как в фильмах показывают, раз чип вырвали из руки, например. Нет, в том-то и дело, что это не то. Система будет более хитрая, более тонкая. Вот потому что М -м. чипы это еще так. А, а, после вот таких вот глобальных, я уже думаю, там спрашивают ли какие-то частные ну, вещи? Слушай, я понимаю, что когда <с речь <с заходит о перестройке финансовой системы, можем ли мы здесь говорить о том, что нам пора собирать биткоины? А, нет, я думаю, что биткоины – это тоже проба. Очередная проба, которая касается вот, будущей финансовой системы.